Мне стоя больше нравится поза. Ну, знаешь, я такая стою вот так и чуть-чуть наклонилась вперед. Попку отклянчила, стою. Но ты сзади стоишь. Я брю брюлики выбираю, ты бумажник достаешь.